Один из самых крупных мировых книжных сайтов manybooks.net написал рецензию на мою книгу, которая была переведена на английский язык. В этой рецензии, как мне кажется, самыми важными словами являются эти. Это мрачная изобретательная книга просто-таки ждет, чтобы стать сценарием. А вот что написал несколько дней назад один из читателей. «Добрый вечер, Петр. Читаю ваш шедевр». Просто кайфую. Настолько проникаясь в сюжет, будто смотрю фильм. Такого мощного произведения читать ранее не доводилось. Мне всегда казалось, что хороший интересный сюжет для книги, кино или очередного ролика на YouTube это очень легко. Ведь в этом мире так много интересного и необыкновенного. Столько, что хватит на миллионы книг и фильмов. Однако книги не читаются, а фильмы – с бюджетами в десятки и сотни миллионов долларов смотреть невозможно. Скучно, пусто и никак. Техника исполнения великолепная, а содержания совсем нет. Так уж вышло, что самые драгоценные породы на планете Земля, те, благодаря которым в мгновение ока можно стать миллиардером, таятся на невероятных глубинах и формируются под огромным постоянным давлением, которое не ослабевает ни на секунду золото, бриллианты, нефть и так далее. Чтобы достать пару приличных камней, приходится порой выкопать даже вот такую яму. Поймите, земля не так совершенно совсем важным, драгоценным и дорогим вашему сердцу и карману. Этот принцип действует всюду в материальной вселенной. Чтобы получить что-то важное, эмоционально важное или материально, Придется очень глубоко копнуть и вспотеть. Это один из важнейших принципов и условий счастья и процветания. Все стало неинтересным и скучным, потому что никто не хочет глубоко копать. А самое ценное в глубине, оно всегда в глубине. Это касается и книг, и кино. А главное сюжетов для них. Но если долго сидеть, читать и изучать самые дальние уголки академических наук, в поисках интересных крючков для книг и сценариев можно найти невероятное, то, во что тяжело поверить. Так я нашел самую страшную болезнь из всех существующих. И, увы, это не просто кликбейтовое название для ролика. Действительно, ничего страшнее и мистичнее нее нет. В интернете, да и в учебниках по медицине о ней очень мало информации. А если я произнесу вслух, ее название вы подумаете что за вздор что за нелепая выдумка но это не выдумка сегодня я расскажу вам о синдроме фатальной семейной бессонницы вслушайтесь только синдром фатальной то есть смертельной семейной бессонницы и эта болезнь не лечится и практически не замедляется медикаментозно дорогой друг если ты посмотришь это видео до конца поставишь лайк, обязательно подпишешься на канал и поделишься этим видео у себя в соцсетях, ты никогда не заболеешь синдромом фатальной семейной бессонницы. Обещаю, однако только в этом случае. Приветствую вновь на канале Нулевой Пациент. Если ты здесь, значит ты и есть настоящее сопротивление злу и обману. Сегодня о самом интересном. Мы начинаем, мой друг. Первая документально зафиксированная смерть, связанная с потерей возможности человеком спать, была зафиксирована в Италии, в Венеции в 1765 году. Термин же «Синдром фатальной семейной бессонницы» полноценно возник и превратился в отдельную болезнь в 1986 году, не так давно. За все время фиксации данной болезни, внимание, ей болели всего 40 семей. Болезнь наследственная, и поэтому в ее названии присутствует слово «семейной». Загадочную и страшную болезнь, которая страшна прежде всего тем, что происходит с человеком в последние месяцы, впервые обнаружил и стал изучать Игнацио Ройтер в 1979 году в Италии. Помните, я вам говорил про первый задокументированный случай в Италии, в Венеции? Да-да, это тот же самый род и те же самые гены. Игнацио Ройтер стал свидетелем смерти двух родственниц жены, покопавшись в архивах местной психиатрической клиники он обнаружил информацию, что и другие предки жены в прошлом болели и погибали от бессонницы. Когда младший брат умерших родственниц жены тоже заболел, ход его болезни документировался, и после ее окончания мозг пострадавшего был направлен на изучение в США. С одной стороны, можно было бы сказать семье бедолаг, которая уже сотни лет наступает на одни и те же грабли, харе размножаться и никто страдать не будет. Возьми ребенка из приюта, будь счастливым и ответственным родителем, и все, этот кошмар закончится. Однако суть в том, что если один из родителей здоров, вероятность заболеть 50%. То есть выходит какая-то практически русская рулетка. Лично я бы на такой риск не пошел бы. И в этом утверждении есть тоже очень большое но, так как в среднем срок развития этой жуткой болячки 40-70 лет. То есть тебе среди прочего барахла в геномном наборе может достаться мутировавший ген с этой бедой и лет до 40, 50-60 ты даже знать ничего не будешь. Или думаешь, так короче, я сильный молодой, сделаю бебика, но несмотря ни на что, если мутация в гене человека существует, она обязательно в определенном возрасте сработает. Итак, зачитываю. В конце 1990-х годов удалось идентифицировать мутацию, ответственную за болезнь. Оказалось, что в кодоне 178 гена PRNP, находящегося в 20-й хромосоне, аспаргиновая кислота заменена на аспаргин. В результате форма белковой молекулы изменяется, и она из нормального превращается в болезнетворный прион. Под воздействием аномального приона другие нормальные белковые молекулы тоже превращаются в болезнетворные прионные. А, ну теперь нам все стало совершенно понятно. В общем, эта болячка не лечится, потому что уничтожает сам механизм сна. То, что за такую функцию отвечает, а не вредит процессу сна. То есть влей в себя литры снотворного, морфия, любого успокоительного. Это больному не поможет, так как сама плата, отвечающая за процесс, за понятие сна, нафиг перегорела навсегда. И подчинить ее не представляется пока возможным. Лишь генная терапия рассматривается как возможное лечение патологии. Однако, пока мы в начале пути в этой области медицины. И в начале, конечно же, следует научиться лечить более массовые смертельные болезни, а уже потом переходить к столь редким. Ну а теперь время настало рассказать, наконец, о том, почему же подобную болезнь можно считать самой страшной по протеканию и завершению. Человек, в чьей семье наследственно передается синдром фатальной семейной бессонницы, понимает, что заболел или, скажем так, патология начала работать в течение нескольких мгновений. Мощное потоотделение и сжимаются зрачки до состояния маленьких точек. После этого он уже знает, что погибнет мучительной смертью через 7-36 месяцев. И все эти дни и месяцы будут адом. И вот почему. На первом этапе в его жизнь придет все более и более тяжелая изматывающая бессонница. К ней добавляется развитие панических атак и фобий. Этот период продолжается в среднем 4 месяца. Представьте себе, что такое находиться в этом состоянии 4 месяца. Второй этап ⁇ панические атаки увеличиваются до состояния очень серьезной проблемы. Больной сосредоточен только на них и на постоянном считывании собственного физического состояния. К этому всему добавляются галлюцинации. Какая прелесть! Этот этап длится в среднем 5 месяцев. Третий этап ⁇ Полная неспособность спать и быстрая потеря веса. Вдумайтесь, полная неспособность спать длится в среднем 3 месяца. И как последний аккорд, четвертый этап. Человек перестает говорить и перестает реагировать на окружающий мир полностью. То есть оказывается в неком кататоническом состоянии. Однако это состояние не сон, друзья мои. Потому что сна нет в том больном мозге. Эта стадия длится 6 месяцев. 6 месяцев безмолвного, жуткого бодрствования. Следующая за этим стадия – благостное высвобождение от этого всего. Я бы назвал это так. Наверняка понятия страшного для каждого свои. И кому-то иные болезни и их исход покажутся более страшными. Однако, помните, при каждой из этих болезней можно поспать после инъекции снотворного. И даже если человека парализовало полностью после трех лет, и его нейронные пути, отвечающие за бег, речь и движение, сформировались, засыпая, он может побегать, поплавать в море и с кем-то пообщаться во сне. С синдромом фатальной семейной бессонницы это недоступно от 7 до 36 организирующих месяцев. Но не стоит волноваться, друзья, никому из нас, это не грозит, ведь болезнь наследственная. А потом я прочитал про спорадические случаи этого недуга. Спорадические, значит, случайные, никак не связанные с наследственностью. Позвольте вам, друзья, рассказать о полицейском оперативнике, который работает в отделе полиции, куда со всего огромного города стекаются самые сложные дела, связанные с убийствами, в том числе и серийными. Полицейскому от 35 до 45 лет, в общем, зрелый, но при этом молодой мужчина. Он, к сожалению, тоже заболел синдромом фатальной семейной бессонницы. Нейрофизиолог, врач в одной из старейших психиатрических клиник сказал, что осталось тому немного, и последние месяцы жизни полисмена будут похожи на ад. Или он может попробовать экспериментальное лечение, разработанное лично доктором. Возможно смерть, но возможно и жизнь. Да, с редким и странным сном, который тяжело отличить от реальности, да, с галлюцинациями, но долгая жизнь можно привыкнуть. Полисмен согласился, а в городе тем временем появился жуткий серийный убийца, которого просто невозможно найти, схватить и понять. Человек ли это вообще и как он постоянно избегает поимки? После регулярного приема препарата полисмен оказывается в новом мире снов, неотличимых от реальности и галлюцинаций, преисполненных знаками и намеками о том, кто серийный убийца и как его найти. То ли галлюцинация, а то ли общение с теми, кого не видно в реальном материальном мире, то ли реальность, а то ли загадочный невероятный параллельный мир – Конечно же, маньяк – это пациент психиатрической клиники, который болел синдромом фатальной семейной бессонницы. Конечно же, его таланты и мистические способности – это результат экспериментального лечения того же доктора, который лечит полицейского. Конечно же, полицейский никогда не болел синдромом фатальной семейной бессонницы. Его заразил доктор мутировавшим геном больного – из сумасшедшего дома. Нужен был талантливый детектив полиции, который будет обладать теми же аномальными талантами монстра, которого случайно создал доктор, чтобы найти этого монстра и остановить. И это первый сезон сериала, от которого вы будете в восторге. Я придумал этот сюжет, когда узнал и изучил информацию о синдроме фатальной семейной бессонницы. Классные и интересные сюжеты, Легко придумывать, когда глубоко копаешь. Я рассказал этот сюжет генеральному продюсеру продакшена, который делает фильмы для телеканалов ICTV, СТБ и Новый канал. Трех крупнейших украинских телеканалов. И этот сюжет не заинтересовал. Поэтому вы столь интересный сериал никогда не увидите. По мнению телевизионных боссов, вы аж до ссания кипятком хотите смотреть это. Коридор! Дали мне коридор, или я убью ее! Я сейчас ей горло перережу! О, молодец, котеха. метко стреляешь. Давайте, покуйте его быстро. Сама удивляюсь, как у меня это вышло? Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Вот вам еще одна самая страшная болезнь на земле. Тупость и зашоренность боязнь рисковать и давать шанс тем, кто его заслуживает, своим талантом. Если ты посмотрел это видео, мой друг, ты и есть настоящее сопротивление тупости и зашоренности. Очень прошу подписаться на канал, поставить лайк под видео и оставить комментарий. Нажать колокольчик и поделиться этим видео. Видео каждый раз, я почти всегда делаю эту ошибку. И поделиться этим видео в своих соцсетях. Все самое интересное... Еще впереди, помните, грядут перемены с сладко.